Звено многоцелевых истребителей Су-30С 2 поступило на вооружение авиаполка, дислоцированного на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Согласно сообщению, четыре Су-30С 2 совершили посадку на аэродроме в Черняховске Калининградской области. Самолеты вошли в состав смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота. Отмечается, что истребители были приняты инженерно-техническим составом полка на Иркутском авиазаводе, после чего экипажи совершили перелет в Калининградскую область. Предварительно экипажи новых истребителей прошли соответствующую подготовку. О том, что Иркутский авиазавод изготовил первую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ2, сообщила пресс-служба ПАО «Корпорация Иркут». Тогда же было заявлено, что все самолеты предназначены для морской авиации в МФ РФ. Летом прошлого года источники в военном ведомстве сообщали, что Балтийский флот получит партию Су-30СМ2. Новый истребитель должен заменить в морской авиации устаревшие Су-27. Новый Су-30СМ2 может выполнять функции как истребителя, так и ударного самолета, нанося удары по наземным и морским целям. О заключении контракта на 21 истребитель Су-30СМ-2 в 2020 году сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Истребитель Су-30СМ-2 максимально унифицирован Су-35. Он должен получить двигатель АЛ-41Ф-11 и РЛС Ирбис, доработанную авианику, электронику и расширенный арсенал вооружения. Однако, как уточняется, поставленные истребители относятся к первому этапу модернизации с расширенным арсеналом вооружения и улучшенными боевыми возможностями. Двигатель ал 41 f 1 с они не получили. Испытания варианта с новой силовой установкой должны завершиться только к концу 2023 года. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.